Вот так вот у меня работает на Все хорошо. Шлангу лет 10. Тоже хороший шланг. Но с утра была проблема. Какая? А вот шланг лежал у меня под кроватью в доме. Вот. И сегодня решил качать воду с погреба. Потому что там дохрена, и погреб нужно засыпать. Уже ничего нельзя сделать. Как не делал, и он невозможно идет вода. И все. Вот. вытащил из-под кровати а он там в бухту был э, свернутый связан раскрутил его все ничего но в одном месте а в двух местах вот так вот сплющился и все вообще сплющился то есть включаешь насос там тоненькая тоненькая струна строечка идет вот. но потому что он э, задубел от старости ну и собственно там не так уж и тепло значит, какой первый вариант расстелить его на солнце пусть солнце прогреет, он тогда становится мягкий ну а солнца сегодня нету. был э, очень пасмурный день холодный, что-то с утра было плюс два всего лишь дубой, и причем вода там холодная скажем, наверное плюс два всего лишь тоже в погребе и она даже если бы он теплый был она его, наверное, остужает Ну сплющен он был в двух местах и стручка тоненькая-тоненькая в принципе качает, но это же будешь неделю ждать, пока она откачает, и насосу плохо, нагрузка идет что сделал? Ну, закипятил чайник и стал вот это место сплющенное проливать ничего не помогло вот хотел ведро нагреть воды но не получается, он же дубовый ну как палка Поэтому я скипятил чайник. Он оттуда залил. Он залил, поднял его. Как раз в месте, где он сплющился, я вот так вот сделал. И вот эта вода, где-то минуту он постоял, эта вода в шланге, и он стал мягкий. И потом я его расправил вот так. Потом перешел через метр, там второе место было расплющено. Туда воду согнал. Подержал там, он опять же размяк Опять его э, Раскручивал и быстренько Побежал включать насос Пока оно обратно форму свою не приняло Прежнюю, включил насос и все Сейчас уже вот Как будто вот такая железная Труба вода холодная, Сразу же Напор большой Она одеревенела стала как Как пластиковая И вот все сто процентов идет вода вообще желательно ну, когда достаете с, после зимы его желательно перед тем как использовать сюда пролить кипятком и всю эту пролить ее развернуть вот так вот и пролить все весь шланг для профилактики развернуть чтобы не было вот таких сплющиваний вот так и пришел вот а в прошлом году не дошло до меня. Пришлось вырезать вот это место сплющенное. И соединять. А нахрен это нужно? Я не знаю. Ну не пришло в голову. Ну что, бывает. А в этом году пришло в голову. Вот такие дела.